в рамках проекта «Цифровизация образования». Лаборатория цифровой микроскопии разработана в России и является аналогом подобных зарубежных систем. Лаборатория представляет из себя совокупность микроскопов, объединенных средой передачи данных с компьютером преподавателя с интерфейсом управления, а также с общим средством отображения – видеопанелью или видеостеной. Наглядность и мгновенное отображение. Пока студент исследует предметное стекло, преподаватель может рассмотреть и показать другим его наблюдение в реальном времени. Это позволяет обсудить с другими участниками учебного процесса важные нюансы микрообъектов, которые часто эксклюзивны и порой быстро меняются. В микроскопе одного студента может попасться то, что будет интересно и важно другим. В лабораториях прошлого поколения без системы отображения и цифровых микроскопов доступ к изображению был сильно затруднен, что вызывало массу проблем. Как указать другому человеку на объект в своих окулярах? Как объяснить, что именно студенту видно, и помочь не спутать одну клетку органической ткани с другой? Без общего средства отображения это, очевидно, либо невозможно, либо требует много времени и опыта. Лаборатория цифровой микроскопии такую возможность предоставляет и многократно упрощает процесс обучения за счет общего доступа к изображению. Вывод изображения с микроскопа студента на общий экран, то есть отображение, происходит мгновенно по нажатию клавиши графического интерфейса на компьютере преподавателя. Указать на отдельные области изображения можно как с помощью курсора мыши, так и непосредственно указкой. При необходимости программа выводит на общий экран изображения из нескольких микроскопов. Это необходимо для сравнения и общего обсуждения. Расширенные функции комплекса позволяют выводить на общий экран видеопотоки со всех микроскопов лаборатории одновременно. При этом преподаватель имеет возможность произвольно конфигурировать как раскладку, так и размер окон. Эта особенность позволяет учащимся, обращаясь к образцу, искать недочеты в собственных наблюдениях. Видеопотоком с окуляром микроскопа можно делиться с другими людьми, как в классе, так и транслировать его онлайн. Тем самым создается возможность организации дистанционного обучения и включения в процесс удаленных специалистов или учащихся. Графический интерфейс преподавателя создается индивидуально. Кастомизация функций происходит с непосредственным участием заказчика. Мы понимаем, что потребности различных учебных заведений могут сильно отличаться, поэтому наши клиенты вольны выбирать как необходимые функции, так и их расположение в виде кнопок в окне программы. Технические особенности лаборатории. Количество микроскопов, которые могут быть интегрированы в сеть, не ограничено. В систему интегрируется множество марок современных микроскопов. Камеры микроскопов могут иметь разрешение от Full HD до 4К. Преподаватель и учащиеся могут сохранять необходимые видеопотоки и изображения с камер микроскопов. При необходимости лаборатория интегрируется с лингофонной системой «Аудиториум», также разработанной нашей компанией, что существенно расширяет ее функционал. Преподаватель получает возможность общения на месте с каждым студентом, а также удобный инструмент электронного учета успеваемости при помощи базы индивидуальных профилей учеников и виртуального журнала. По опыту множества преподавателей, работа в такой лаборатории, безусловно, способствует повышению интереса и мотивации учащихся. Кроме того, цифровое оборудование класса позволяет организовывать работу в команде. Лаборатория цифровой микроскопии существенно влияет на успеваемость, а также позволяет выполнять научную работу на высоком современном уровне. По вопросам установки лаборатории вы можете связаться с нашим менеджером, перейдя по ссылке в описании.